Пацаны, меня зовут Николай, Николай Бондаренко, я из Саратова приехал, меня включили в список. Первый раз присутствую на заседании ЦИК, это позор на всю страну. Вы топчите демократию и Вы знаете, выборы. Вы это чушь какую-то несете, дайте почему? Почему? У вас нет оснований для снятия, у вас нет никаких юридических оснований. Так, если вкратце, то я являюсь юристом Грузины Ирины Игоревны. Это неправда. Вы являетесь юристом вот Полиханки. Я знаю, какой вы популярный, какой вы харизматичный, слава богу. Вы да хотят просто заблуждений миллионы людей. Перестаньте врать и делайте то, что вы, надо. Вы видели, что это все срежиссировано. А я горжусь тем, что, что я делаю. Друзья, всем привет! Я в здании Центральной избирательной комиссии в Москве. Сегодня здесь будет рассматриваться вопрос о регистрации списка Коммунистической партии Российской Федерации на выборах в 2021 году в сентябре. И, конечно, готовятся провокации против наших кандидатов. Вы знаете Пол Николаевича. Включили в федеральную тройку, да, третий в списке. И сегодня, конечно, будет очень непростое заседание, где больше, большая часть голосов цикла, естественно, у жуликов и воров. Поэтому будем участвовать, и вы все увидите своими глазами. 11 июля постановлением ЦИК России был заведен Федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации 8-го Санзыва, выдвинутой политической партии, Коммунистической партии Российской Федерации, в количестве 345 человек. 13 июля полномочным представителям данной политической партии ЦИК России представил пакет документов, необходимых для регистрации федерального списка кандидатов, выдвинутого КПРФ, а именно документ, подтверждающий открытие специального избирательного счета письменное уведомление каждого кандидата о том, что он не имеет счетов, вкладов, не хранит наличные и денежные средства и ценности иностранных банков, банкам, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и иные необходимые документы. Проверив соблюдение требований федерального закона о выборе депутатов государственной думы Федерального собрания Российской Федерации при выдвижении политической партии Коммунистической партии Российской Федерации федерального списка России установил следующий порядок выдвижения федерального списка кандидатов в депутаты государственной думы Федеративной республики. Соответствует требованиям статьи 39, 42, 44, 46 Федерального закона о выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации. В не выявлено никаких обстоятельств, препятствующих регистрации всех кандидатов, включенных в заверенный список кандидатов от КПРФ, за исключением кандидата Гладина Павла Николаевича. По подробнее отношусь откуда, которые не в отношении 6 июля. 2021 года Коммунистическая пакта Российской Федерации представила ЦИК России документы для заявления федерального списка кандидатов и платы государственной думы, в составе которого под третьим номером общей федеральной части указан Владимир Павел Николаевич 20 октября 1960 -го года рождения. В числе прочих документов, прошу показать слайды, были приложены сведения о размере и об источниках дохода имущества принадлежащих Владимировна Павла Николаевича на праве собственности, о а счетах вкладов банков ценных бумагах. Вот мы видим эти сведения. Сейчас их прошу приблизить. В частности, раздел, где есть информация о ценных бумагах, о предприятиях. Да? Обращу внимание, что в указанном документе отсутствует сведения об акциях, или ценных бумагах, и он участие в коммерческих иностранных организациях. 11 июля всего года ЦИК России заверовал федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы в 13 июля, этого года в ЦИК России поступили документы для регистрации федерального списка кандидатов от ПКРФ, в том числе... вот мы видим слайд, да? -го документы поступили. В том числе письменное уведомление кандидата Гладина о том, что не имеет счетов, вкладов, не хранит наличные денежные средства и ценности ценностей иностранных банков, расположенных за пределами территории Российской Федерации, а также не владеет и не пользуется иностранными финансовыми инструментами. Этот документ вы можете видеть на экране. 13 июля этого года ЦИК России поступило письмо от бывшей супруги указанного кандидата Грудинина Ильины Игоревой, в котором сообщается информация о том, что кандидат Грудинин Павлов Николаевич является владельцем зарубежной компании контракт ЛТД, расположенной в БДИЗИ, каких-либо типа документов, подтверждающих указанную информацию, в данном заявлении приложено не было. 14 июля этого года ЦИК России обратилась в полномочный орган с просьбой проверить указанную информацию. 20 июля ЦИК России поступило письмо о заботу с кандидата Грудинина, в котором он пояснил, что сведение изложено в обращении не соответствует действительности. Вот вы видите пояснение кандидата Грудинина. К письму были привозны незаверенные цирабы сведения, которые, по мнению кандидата, свидетельствуют о том, что он с 5 апреля 2017 года не является владельцем акции компании Бонда ЛТД. А с 27 декабря 2018 года данная компания прекратила свою деятельность. Таким образом, уважаемые коллеги, ни на момент заверения списков кандидатов от КБР к Федеральному избирательному округу, ни на момент представления документов на регистрацию у ЦИК России не имелось документально подтвержденной информации о том, что кандидат ГИН пользуется иностранными финансовыми инструментами. Поскольку ЦИК России исходило с представленных кандидатам при выдвижении и, и регистрации, и им собственноручно подписанными, а также, безусловно, из, прису... из презумпции добросовестности кандидата, информации, препятствующей регистрации кандидата Грудинина Павла Николаевича в составе федерального списка кандидатов не имелось, что мы констатировали на заседании рабочей группы 22 июля 2021 года. Однако, уже после заседания данной рабочей группы 22 июля ЦИК России поступил ответ из Генеральной прокуратуры Российской Федерации, вы видите слайд на экране, Компункт содержится информация о том, что указанным органом установлено, что кандидат Бродинин Павел Николаевич владеет 16 667 акциями стоимостью 1 доллар каждая компания Бондро ЛТД, зарегистрированной в билизии, и продолжает владеть указанными иностранными финансовыми инструментами по состоянию на 14 июля 2021 года, то есть на дату уже после того, как документы были поданы на регистрацию. Ответ уже приложенный сертификат компании Бонтра LPD от 25 сентября 2020 года, а также его заявленный перевод. И в этом спецификате имеется ссылка на решение суда города Видное Московской области от 25 июля -го, 2019 года. А также выписка из реестра акционеров компании Бонтра LPD от 14 июля 2021 года и ее заявленный перевод. В соответствии эти документы демонстрируются на экране. В соответствии счастью. Статистический федерального закона о выборах депутатов Государственного Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Кандидаты Российской Федерации будем кандидата на выборах депутатов Государственной Думы, в том числе в составе федерального списка кандидатов, обязаны в моменту представления соответствующей избирательной комиссии документов, необходимых для его регистрации в качестве кандидата, закрыть счета вклады, прекратить, прекратить хранение наличных денег и ценности иностранных банков, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и/или осуществить отчуждения иностранных финансовых инструментов. Как видно из полученной Генеральной прокуратурой информации, следует, что кандидатом Грузинином Павлом Николаевичем указанное требование не выполнено. В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 50 федерального закона о выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Несоблюдение требований установленных в часть 13.4 федерального закона является безусловным основанием для исключения кандидата из федерального списка кандидатов. С учетом изложенного руководства с статьями 48 и 50 Федерального закона о выборах депута Государственного Дума Федерального Собрания Российской Федерации Центральной избирательной комиссии предлагается исключить из федерального списка кандидатов депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 8, созыва, выдвинутого политической партии, политической партии, Коммунистической партии Российской Федерации. Кандидата Грудинина Павла Николаевича, кандидат номер 3, общефедеральной части. Зарегистрировать федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 8 созыва выданный политической партии, Политическая партия, Коммунистической партии Российской Федерации в количестве 344 человек. Выдать зарегистрированным кандидатом в установленного образца и направить настоящее постановление в избирательной комиссии субъектов Российской Федерации. Доклад закончен. Прошу поддержать проект правительства. Да. И понимаю, что Павел Николаевич Грузович здесь находится в зале, и я прошу его, поскольку в Величестве именно Альмон передоставляю его чтобы он мог высказать свою позицию. Правую кнопочку, Павел Николаевич, справа нажмите, чтобы вас было Спасибо, Александр. Спасибо огромное. Спасибо коллеге. Он правильно рассказал. если немножко истории в этом же зале, 3 года назад, больше. Александр принимал меня клиентов-президенты, у них все очень большие. И там а, была долгая компания, там тоже много рассказывали про миллиарды и все остальное, потом он по сам за неделю до выборов сказал, мы проверили Грудинина, никаких счетов, никаких компаний у него. Напомню, что это было в марте 2018 года. в том числе, что разговор работает мы представили все документы, а действительно у нас не было возможности, поскольку официально никто не посылал, предоставили такие документы, которые действительно являются ну скажем так, подлинными документами. И как должны вообще выглядеть документы из Белиза? Коллеги, прошу, посмотрите. Видите, вот это называется документ, вот это апостол, вот это решение, а потом к нему перевод. Вот так должны выглядеть документы из Белиза. То, что Приложил к своему письму замгенеральный прокурора я это все не видел, совершенно другие документы. Они никакого отношения к Белизу не имеют. Тем более, что я обращу ваше внимание, если вы внимательно обратились, то 13 числа моя бывшая жена написала письмо, 14-го был ей отправлен. То есть этот документ был отправлен в от Генпрокуратуру. 15-го пока не могли запросить, учитывая то, что суббота-воскресенье. 20-го они уже получили ответ из какой-то компании World End Trust Corporation Limited, когда на самом деле регистратором данной компании является Office of Finance Service Limited, другая совершенно компания. Почему замгенеральный прокурор якобы послал туда запрос в эту компанию, которая там больше 20? Ну это отдельный разговор. Но то, что он получил, не выдерживает никакой критики. Ни одной его печати, ни одного обустала, ни одного подписи директора, ни одной Подписи регистратора нет вот на этих документах, которые сейчас продемонстрируют. Тем более, что налоговая инспекция Московской области и Москвы доказали уже, что эта компания перешла в полное руководство председателя Совета Акционеров Министр Сергея Петровича. Сергей Петрович Кмельницкий сдал все документы и 5 апреля я внимание, 5 апреля 2017 года стал собственником этой компании полным. На это есть решение налоговой инспекции, И также меня <coughs> оштрафовали за то, что оказывается, в 2015 году был принят закон, что все эти компании должны ежемесячно, ежегодно отчитываться. И я за 50 тысяч, потому что не знаю в этом законе, просорился 35 месяцев. Но потом Хмельницкий точно так же был оштрафован, потому что тоже не подавал замечания. А вот Хмельницкий Сергей Петрович, вот по этим документам, а их два, первая передача, дня, видите, на английском языке, который имеет печать, подпись, в том числе перевод нотариуса, стал собственником этой компании 5 апреля 2017 года. А вот в декабре 2018 года он ее закрыл. И вы абсолютно правы, когда читали выдержки из вот это закрытие, проходило по тем правилам, которые вы только что прошли. Да, ликвидация шла несколько месяцев. И в конце концов, в декабре 2018 года она была завершена. Эти документы представлялись в Битнерский городской суд, когда шел раздел имущества. И эти документы находятся в суде. В 2019 году было известно всем, что никакой компании Бандро уже не существует, она закрыта. Еще раз напомню вам, что обшорные компании, как правило, нужны нечистоплотным гражданам, которые хотят вывести деньги за рубеж. Но, поскольку Сакус имени Ленина, никогда в течение 25 лет основания акционерного общества не выплачивал дивиденды, соответственно, никаких денег ни э, его учредители, ни более банкрот, не получал. И поэтому никогда никаких денег за рубеж не выплатилась. Но я хочу обратить внимание на очень интересный факт. Как ты зам прокурора, не обладая, правильно сказали, там отзыв или отсчет, или, скажем так, какие-то сведения из получить практически невозможно в протяжении долгих месяцев. Как-то за два дня получил какие-то откуда-то документы, причем компания Front Deadest вообще никакого отношения к этому делу не имеет. Но, и, значит, вот он их сразу сюда. Еще раз, если бы Центральная избирательная комиссия написала официальные запросы на эту тему и получила бы от нас официальный ответ, я бы согласился. Но вы сами сказали, Александр терапию, что 22 числа комиссия, собравшись, не нашла ни одного основания для того, чтобы снять э, ну, мою кандидатуру с выборов. И это абсолютно правильно, потому что так дела не делаются. Ну, могу вам сказать, что налоговая инспекция абсолютно прекрасно умедомлена, поскольку все эти документы, которые я сейчас перечислил, передавались в налоговую инспекцию Москвы и Московской области, что никакого э, э, ну, предприятия так называемого офшора, у, Савка, у Грудинина Запала Николаевича с 15 апреля 2017 года не было. Именно поэтому президентские выборы никто меня не снимал с должности к президента. Также она, налоговая инспекция, уведомлена, и есть на это все документы, что 18, в декабре 2018 года это предприятие прекратило свое существование. Поэтому оснований для снятия меня из списков нет. Я, конечно, напишу письмо к генеральному прокурору, что он разорвался своим замом. Как можно было, не получая документы из Белиза, одновременно ответить вот таким образом, скажем так, центральную избирательную комиссию. Но это будет уже другое разбирательство. У меня просьба. Мы же только что декларировали, то, что нужно быть честными. Mm -hmm. Понятно, что каких, как Геннадий Зюганов и КПРФ, партия, скажем так, Оппозиционная, кого-то напугала, кто-то боится большого так, эффекта от э, такого единения всех левых сил. Я вас прошу: не делать поспешных выводов, зарегистрировать меня в качестве кандидата, дать возможность нашим избирателям выразить сами мнение, достоин я или достоин КПР быть кандидатом и депутатом, или не достоин. Уважаемый Павел Николаевич, норма, по которой кандидат должен до представления федерального списка кандидатов на регистрацию провести отчуждение финансовых инструментов иностранных, закрыть счета в зарубежных банках и того за пределами территории Российской Федерации, существует не только на этих выборах. Она существовала и на выборах депутатов государственной думы прошлого созыва 2017 года и 22 июля 2016 года в 19 часов 4 минуты включить пожалуйста первый слайд уполномоченным представителем кпрф было подписано подтверждение о приеме документов Среди документов, которые были предоставлены, было ваш, ваше заявление о том, которое, кстати, было подписано 2 июля 2016 года. Это же ваш подписчик, где вы говорите, что вы не храните наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и владе, вы владеете не пользоваться иностранными финансовыми документами. 2 июля 2016 года. Николаевич, ваши это... Конечно, да. Вы были зарегистрированы, и 20 июля этого года, то есть спустя 5 лет, мы получаем документ. Покажите, его, пожалуйста, на экране ваше письмо в адрес заместителя председателя Центральной Федографии комиссии Российской Федерации, где вы говорите то не является владельцем акций компании Bontra Ltd. с 5 апреля 2017 года. То есть в том заявлении, которое было написано в 2016 году, 2 года, вы говорите, что у вас ничего нету. здесь вы говорите, что у вас э, а, компании, акции этой компании нету с 5 апреля 2017 года. Э, я думаю, что это не секрет, об этом уже говорилось что соответствующие налоговые органы, и вы об этом сейчас сказали, несколько раз выписывали вам штрафы за нарушение законодательства по нарушении валютного регулирования и права законодательства на нарушение валютного регулирования и валютного контроля. Вот одно из этих дел, оно у нас уступило. Посмотрите, пожалуйста, выйдите Это начало 2018 года. И вы видите, что Здесь написано, и насколько я понимаю, вы сейчас сказали, что по этому иску вы его признали и за того, что штраф 50 тысяч рублей оплатили, написано, что компетентные органы государственной юриспруденции сообщили, что зарегистрированный агент компании Bunter LTD подтвердил, что постоянно 31 декабря 2017 года Грудинин Павел Николаевич продолжал чистую административную собственность компании Bunter «ЛДД». А теперь, пожалуйста, все эти три слайда, которые мы показывали, покажите, пожалуйста. Два документа за вашей подписью, один предписание э, по штрафу, который вы, как я понял, оплатили, датированы разными датами. И возникает вопрос, были ли у вас законные основания баллотироваться кандидатом депутаты Государственной Думы в прошлом созыве. 2 июля 2016 года вы написали, что у вас ничего нет, а, слову сказать, э, проверка показала, что помимо стопроцентного владения контр-ФТД, э, расположенный перед Ситибурой Перис, вы на момент э, 2 июля 2016 года владели не менее чем шестью судами, э, с, с, с счетами в, э, в, Сальевич, в Вам, Можно ответить? Так, пошел, Я так понимаю, что вы задали. теперь сейчас. Действительно, я был оштрафован, но не за то, что я, скажем так, имел и не уведомил, а за то, что я поздно уведомил. Штраф пришел за то, что, не зная о законодательстве Российской Федерации, который изменился, я вам напомню, в 2015 году изменилось законодательство проектного И меня оштрафовали за то, что я не сообщил, об этом я, к сожалению, не знал. А о том, что 5 апреля, здесь правильно написано, 2017 -го года. Я вышел с компанией А об этом узнали позже. И поэтому вот это вот несоответствие, которое вы видите с 12, 17, поскольку не было сообщено о том, что я вышел из, этого, из этой компании. Вот за это я неподвижно казан. Что касается счетов, мы должны знать. у вас, между прочим, тут есть документ, который пришел когда-то к вам удивительным образом из Швейцарии, где я в момент регистрации кандидата в 2016 году закрылся все счета. А потом открыл их. Это уже было после того, как выборы прошли, и я, к сожалению, а может быть, к счастью, до многих коррупционеров, не попал в депутат. Поэтому, после того, как ну, закончилась вся эта, эта кампания, я уже опять был открыт счета. Это действительно факт. И у вас в этих документах это есть. И поэтому я выполнил все новые законы. Он Николаевич, еще вопрос уточняющий. Покажите, пожалуйста, вот этого года объяснение Записку Павла Николаевича. Вот, да, это был второй слой. Павел мне утверждается, что вы фирму закрыли в апреле 2017 -го года. Нет, я в апреле. Она И перешла в собственность другого человека. Вы из нее вышли. Можно ли понять, в 2016 году во время выборов депутатов государственной бумаги, являлись ли вы владельцем зарубежных Пожалуйста, первый. Да, да, да первый. Потому что не описано главное. Давайте, первый, первый выбери. Давайте, выбери первый. Вот вы сейчас о чем говорите? А в 2016 да, а вот году... А в 2016 году... Я не увлечаю, я просто спрашиваю. Для меня очень важно, для того, чтобы потом перейти к счетам. Вот 2 июля вы утверждали, что не владеете и не пользуетесь. В 2016 году. А в июле этого года вы сами сказали и утверждаете, что у вас были эти активы. В 2017 году они только вы там от с ними расстались. То есть они были в 2016. Правильно ли поставлен вопрос, что в 2016 году вы незаконно участвовали в выборах депутатов в Государственной Думы, не обладая пассивным избирательным правом? Вы с этим согласны или нет? Я не согласен. Просите. И еще посчитали. Вы ссылаетесь на Александровну, а я сошлюсь на вашу, что это только начало нашей прописываться счетами. 8 января 2018 года на полутора страницах вы дали перечень счетов, которые у вас были на момент начала вашего участия в избирательной кампании по выборам президента. Я могу их перечислить с суммами, если есть желающие. Это вы написали. Что, поэтому вы, на калибр, вы сейчас утверждали, что у вас в выборах президента никаких счетов не было. Да? Я вам говорю, 8 января 2018 года вы дали Центральную избирательную комиссию в дополнение к тем сведениям, которые первоначально дали и не указали ни одного счета, еще на страницы самостоятельно. А потом вы находили много других. Поэтому давайте дальше стать отношений. Мы же с вами да, сцепляли да, при абсолютно Юрия Вячеслава Чарпунина. И мы очень подробно вместе с вами находили Выходы из этой непростой ситуации, в конце концов, нашли, правда. Мы очень доброженатели. Я запись могу включить в наши беседы часовой. Счета были, и мы делали все для того, чтобы они были, соответственно, нашим законом закрыты. И вы это делали с большим трудом. Ну, удалось. Да, но да. Фир фирма «Гондро» в тот момент, к сожалению, вот не были дополнительно получены документы, и ваши участие, потом мы сами в этом признались, Выбор 16-го года был незаконным, но это факт. Поэтому с, ним, с этим фактом не сейчас? Паша, Можно сказать, я отвечу? Пожалуйста. Дорогой Николаевич, вы помните прекрасно, что в тот момент, когда вы меня зарегистрировали, случилось это, по-моему, 9 января, никаких счетов у меня нет. Потому что фактом закрытия счета является подача заявления в банк. А это было все сделано до нового года. И мы вам представляли документы, и вы с ними согласились, в конце концов, о том, что все счета на момент регистрации кандидата Грудинина на президенты, были закрыты. Об этом, кстати, ровно точно об этом, и говорил Александр в своей Да, сейчас начинается то же самое, что было ровно три года назад. Миллиарды, которых не существовало, дома, которых не было, счета, которые якобы были не закрыты. Все это оказалось не больше, чем при что касается нарушений, негатив нарушений, я не вижу, потому что для того, чтобы доказывать и рассказывать о нарушениях, нужно сначала посмотреть документы. Если мы с вами, как вы сказали, зачаем вместе с Юрием Вячеславовичем сядем, я вам разложу все документы, в конце концов, вы поймете, что вы не было. То же самое. Но сейчас это, это разговор, к сожалению, мы о прошлом, а мы говорим о настоящем. Настоящем, вот документы, которые подтверждают что 5 апреля 2017 года, еще до выборов президента, я не участвовал в имени Бандро. Да, это долгие процессы. Я абсолютно, ваш коллега правильно сказал, это начинается раньше, а потом заканчивается в тот момент, когда уже получаешь документы из битвы. Дальше произошло следующее. В декабре 2018 года этот человек, председатель Совета Акционеровской Государственной, закрыл вообще Бандро. Восстановить его Мог только он сам. И поэтому в тех документах, которые представил генеральный прокурор, ясно, что абсолютно неправда. Потому что там нет фамилии главного акционера, который с 2017 года, а это фамилия Хмельницкий, был владельцем. Поэтому кто-то намеренно пытается вести генеральную прокуратуру и вас, Центральную комиссию, в заблуждение. Никаких счетов, никаких активов за рубежом с момента продвижения э, меня к кандидатам в у меня нет, не было и не будет. Спасибо, уважаемый Павел Николаевич. Присаживайтесь, пожалуйста. Есть, извините, сейчас Павел Николаевич присяз, а да потом я... Да, присаживайтесь, Павел Николаевич, как к нему вопросов? Как к руководителям? Ну, э, Борис Сахаревич, вопрос у вас, Борис Сахаревич? Елена да. я руководитель избиратель объединения, я хочу пояснить, Ситуацию. что ж вы обсуждаете Хорошо, без нашего официального мнения. Зимович, Нет, не обязательно. Я наставлю сейчас Мы выступление, чтобы вступить. члены избирательной комиссии вы знали вступить. нашу позицию. Вопрос вот стоит Павел Николаевич. К нему есть вопросы в 7, пожалуйста, Игорь Борисович, потом который... у кого еще вопрос. Есть вопросы и комментарии? Вот вопрос, а да, чтобы отпустить Рас, не раньше, чтобы... Павел Николаевича, скажите, пожалуйста, есть юридическая разница? Павел Николаевич, Прекращение работать. и ликвидация. Вот. Да. Закон Близа требует ликвидировать фирму. Он может говорить, что делать, угодно, но, пожалуйста, да, да, он. Вы нам представили, посмотри, пожалуйста, может быть, ксерокопию вы нам не дали. Это... Вы нам представили документ не о ликвидации, а о прекращении деятельности что, с точки зрения процедур, совершенно разные процессы не освобождают владельцев, акционеров от этих действий. Объясню. С 15 апреля 2017 года я не являюсь ни венециаром, ни сотрудником в фирме Отвечать за от действия другого человека я не могу. Я принес специальный документ, который я взял у него, который позволяет ему прочесть и понять, что сделал. Что сделал этот человек с этой компанией? Он ее ликвидировал. Нет, там написано у вот. вас. Хорошо, коллеги, еще смотрите, что там Наш... написано. Павел Николаевич, а, если еще... я прочитаю, да? да? Пожалуйста. Если в соответствии с сказанием Сергея Петровича, Денисского участника компании Гражданин России, дальше паспортные данные, в связи с предстоящей ликвидацией компании, принимаемого внимания принимаем компании не выплачивает участник компании дивиденды, решил расперидать, распределить и передать имущество компании. Не сами финансовые компании, пожалуйста. Ликвидация. Хорошо, коллеги коллеги, у вас у всех членов тоже будет возможность даже выступить, прокомментировать. Но я бы сейчас хотела дать слово другой стороне. Вы должны послушать Павла Николаевича, Николаевич, я приглашаю Игнатенко Артема Владимировичу представлять интересы грудины Ирины Игоревны. Пожалуйста. Причем здесь груди да. Бардак. Презентацию подготовил. А -а. Сначала я хотел бы выразить благодарность благодарность, уважаемые Александровны, за возможность выступить сегодня наговорились Вы Вы комиссии... в регламенте и пропустить. Чтобы... Комиссия в основном полиции нашу Так, если вкратце, то я являюсь юристом а... грузины Ирины Игоревны. Это неправда. Вы являетесь Игорь? юристом полиханки. Это Работа. полихаты в вашем а -а -а. ш... наш... с... Это с... Это, это, и и и ничего, это представитель пашут? бандитской группы, да которая ведет атаку на совхоз. Он никакого отношения не имеет. Он никакого отношения не имеет. Это покажи Что? группа не-не, он не NPC, представитель. Нет, он представитель полихата. Подожди секунду. Эллисон, давайте так. Это представитель полихаты, который передоверил действия. Это представитель Рейдеров. Всем выключить микрофоны. и я сейчас скажу вот одно слово. Мы вот эту сейчас дискуссию строили из уважения к вам. У нас вообще нет никаких оснований. Здесь это устраивается. У нас да, есть запускать. У нас, да, есть, присядь, и раз, да, у нас решение Генеральной все. прокуратуры. Нам оно представлено. Это более чем достаточное основание. Дальше. А зачем этот клемитник нужен, который взять? только что заявил, Если что, мы, что груди не уявлять. Ну, Если мы не выполним решение прокуратуры, на нас поставить, ну скажем под суд прокуратура а У чего? вас есть право вы после того, как мы есть. приняли решение, подать в суд или на прокуратуру, или на нас. Мы не обладаем компетенцией вести Россию. Чтобы ну, и, и, и решение, расследовать это дело, а не превращаться людям, в... Мы будем называть бандитами или кем-то, извините, Геннадий Андреевич. Есть законный представитель, Слушайте, то, это... представитель да, что он имеет да, право, да, так же, как Тарас Баталевич, выступить и представить и точку зрения. Разве против? Пожалуйста. Я скажу, Петрович, а можно секундочку внимание, как член комиссии, я тоже правильно задаваю вопрос. Вы сказали, когда выходил уважаемый человек, что это другая страна. Я бы хотел напомнить членам комиссии, что у нас рассмотрение вопроса о регистрации. Не по жалобе, но рассматриваем. Если бы человек выступал в рамках жалоб, я был бы согласен. Но по регламенту я специально открыл регламент. Свидание Центральной избирательной комиссии готовы четко рекомендовать наши действия. Прекрасно. ChopINE, Значит, я считаю, что он просто... Человек угадает, потому что, что у нас... Вы не хочется слышать его неточку зрения. Первое, мы хотим... Поклеп, поклеп. Покажется, надо навязать. Ну, стоит человек. А вы тогда отсутствуете... Первое, мы хотим просто, чтобы человек выступил в рамках своего вопроса, когда будет рассматриваться ответ на жалобу. Всем дадут слово. Мы всем даем возможность выступить. Соблюдайте уважение к приглашенным лицам. Член центрального здравоохранения. Вмешайте, пожалуйста, нам рассматривают вопросы. А какой вопрос вы рассматриваете? Мы рассматриваем вопросы регистрации списка. А а давайте вопросы, давайте. Сейчас отношения Давайте придерживаться и уважение друг друга и наших нормативов. Уступайте. Просьба. Что там? Я объясню. Я юрист, юридик джина и с самого начала сопровождал врожденного. Да, полихоты говорите про разводные и фомические. А, ну, Сферный процесс разделе имущества бывших супругов от В ходе разбирательства, можно, пожалуйста, первый вопрос? Извините, я хочу подождать. Нас, нас совершенно не интересуют их личные вот, дрязги, личные, это, личные это, человек. Человек. Нас интересует, есть ли у вас основания, которые а, дают нам, ну, скажем, дополнительную информацию, которая отличается от того, что сказал Павел Николаевич. Да. Пожалуйста, все. Никаких дрязок, никаких разметов, пожалуйста. 23 апреля 2016 -го года Львиновский городской суд разделил имущество бывшего супруга в грузии. Чтобы Я, я не, не хочу помешать голос, я прошу президента Львиновича, вы сейчас хотите выступить, да. вам приоритет. Хорошо, все, спасибо, да. спасибо. Да. Вот вы показываете мне прокурорскую бумажку. Меня от в раз судей. Я вам должен сказать большего беззакония, чем нынешней России, я никогда и нигде не встречал. За фразу, что в стране доминирует криминал, особенно стоялся в Кемеровской области. Мне суд один паял 500 тысяч, а второй почти столько же. Описали имущество, удержали зарплаты. Думской, что не положено было. Пришлось идти к президенту и говорить, когда это безобразие закончится. Ну, стали отматывать назад. У нас пошел одна выбора, выбор, и на выборы сейчас Бейков Валерий Камчат. Только для того, чтобы убрать кандидата, дали 9 лет. Я пришел в большие кабинеты и сказал, или мы все шадели, или у нас действительно начинает криминал господство. Вот сейчас его из тюрьма выпустят. На мой взгляд, сегодня решается вопрос не о регистрации того ли иного кандидата, вопрос решается в принципе, состояние ли мы сохранить основу демократии, можем ли мы нормально провести выборный мы под нее подготовили программу «10 шагов», «20 шагов» Мы подготовили 12 законов, бюджет развития. Мы провели в Думе два десятка слушаний. Казалось, все готово, и мы готовы к открытому честному диалогу. Вчера включали телевидение. Один канал, второй канал, третий канал, четвертый канал. Московский комсомолец. Ну, как по сценарию, громят наши объединения и совхозство. Если вы посмотрите, поговорите с людьми, увидите счастливые глаза и лица, я думаю, вы примете разумное решение. Но мы категорически не согласны с тем, что пытаются из первой тройки исключить Грудинина. Это будет абсолютно незаконное, неправовое и ненормальное решение. Хотите разбираться дальше, пожалуйста, регистрируйте. Пусть прокуратура, пусть представляют документы, мы открыты, мы все представим. Я и приглашал прокуратуру посмотреть. Пока не имеет. Спасибо, уважаемый Геннадий Андреевич. А, у кого-то были вопросы. У меня. Геннадий Ильич, спасибо. Да. Мы дали возможность за да, определенными и главными, потому что с большим уважением вам вопрос. Так, есть у меня наш, вопрос. Хотите пояснить, Нет, я да? хочу спросить. Пусть, вот, судя по тому, что я увидел, господин Игнатенко, это еще раз напомню вам. Это юрист фирмы. Но подождите, фирмы Юст, которая, фирмы Юст, подождите, я сейчас, Можно я закончу? Это юрист фирмы Юст, который получил доверенность от Полихаты по передоверию и представляет интересы Ирины Игоревны в суде. Плюс он представляет интересы Рота Агра. Плюс он представляет интересы всех рейдеров, которые напали. на Подождите. Вчера этот человек, а мне дали почитать его выступление в «Московском комсомольце», заявил, что я якобы олигарх, который финансирует КПРФ, а Геннадий Андреевич Зюганов вместе со своими партнерами ходит на Макси и выбирает себе самолет. Еще раз, все слова, которые он сказал здесь, не соответствуют действительности. Но если говорить о том, что он здесь показывал, он прекрасно показал, что действительно Хмельницкий с 5 апреля 2017 года был собственником. А никакого отношения с 5 апреля 2017 года к офшору я не имею. А, вы, то есть, а дележка имущества происходило уже в восемнадцатом году. Поэтому Спасибо. никакого отношения к офшорной компании я не имею, и это он подтвердил. Я Спасибо. Зарегистрировать и поручить расследовать. Мы э, четко здесь, например, в законе, в четверг специально собрали на группу с большим облегчением радости, потому что мы ну, точно не хотели сделать шоу, да, решили все. Рекомендовать цирку можно зарегистрировать, поскольку на тот момент у нас основания вам не бедрять не было, и не было никаких других Когда появилось основание, официальный документ представления Генеральной прокуратуры Российской Федерации. я думаю, что Евгений Иванович, как прекрасный юрист, и тоже как человек, который понимает, у нас другого выхода, и вообще мы это обсуждали, вообще мы не могли бы вообще-то сегодня обсуждать, у нас другого выхода. Это, проблема, которая очень достаточна для того, чтобы нам принять решение, которое мы сегодня предложили проект постановления, Но мы все-таки с большим уважением к вам, Геннадий Андреевич, и к вашей партии, да, решили дать возможность все высказаться всем. Но тем не менее, мы не могли игнорировать, поскольку мы из обращения высшей супуги Павла Николаевича, мы тоже мы не могли игнорировать свою точку зрения. Я полагаю, что у всех есть возможность после нашего решения, которое должно жестко основываться исключительно на законе. При всем уважении, я как-то считаю, что для нас было бы гораздо лучше, за все точки зрения, если Павла Николаевича была в да? Но мы не можем приступить за то. По итогу нашего решения у всех есть право подать в суд или на нас, или на прокуратуру, или, если мы приняли неправомерное решение, суд будет подавать уже на нас. Вот, коллеги, вы хотите, пожалуйста, да, еще, из уважения к вам, Пожалуйста, я у меня скажу... не выступление, у меня техническое да, предложение пожалуйста. Вот Мазурецкий, да, когда оглашал текст постановления, оно состояло из двух пунктов Один исключить, второй зарегистрировать партию. Пожалуйста, да, Так вот, вы предлагаете Колюшину голосовать одновременно и, и за утверждение, и за исключение? Вы разделите тогда два вопроса? Он, Нет, вы два вопроса у нас, разделите У ну, любой другой член а будет голосовать за, за два базы, То есть базы, за, да. за постановление о списке а сам И сам за пишет, исключение да. Одновременно же нельзя было. Нет, это не одновременно Видите, У вас же постановление а, одно да. Зарегистрировать список В количестве 344 человек Вот наше постановление то Да, да, да. предложение. Если у кого-то есть вопросы, чтим, то, они могут задать, или мы уже. Пере... Пере... Пере... Пере... Пере... Пере... Давайте. Давайте мы будем да, Антоничу, пожалуйста. У вас, я понимаю, Париг, вы кого еще есть комментарии? Вопросы? Так. Сейчас сначала Антонович, потом, пожалуйста. Честно говоря, какой-то дежавю. Мы вокруг этой темы. Мы достаточно давно, и, Геннадий Андреевич, если можно, я задам вопрос вам, который задавал уже в этом зале ранее. Вопрос очень простой. Геннадий Андреевич, а у вас есть счета за рубежом? Или, может быть, есть у ваших коллег, у Новикова, у Калашникова, еще тут много коллег уважаемых пришло? Я знаю даже, как вы ответите. Вы ответите, нет, у нас счетов нет. И абсолютно правильно, потому что мы в соответствии с Центральной избирательной комиссией, в соответствии с законодательством, обязаны те документы, которые нам предоставляют, отправить на проверку. По результатам этой проверки на всех коллег из этого списка 345 пришли ответы. Нет никаких вопросов, и мы готовы зарегистрировать список КПРФ и сделаны с большим удовольствием. Но у одного кандидата есть Обстоятельства, по которым мы по нему конкретно, решения принять не можем. Поэтому я буду голосовать за регистрацию списка КПРФ, но в количестве 344 человек. А, спасибо. Я прошу, а, а, кто еще у нас? Значит, сейчас, ну, сейчас Николай Иванович, потом дай. Мы уже говорили в и других некоторых Были сомнения в форменности. Комиссия. Я хотел бы напомнить коллегам, с которыми вместе принимали законы, и тем коллегам, которые участвуют в выборах, внимательно читать закон, который регулирует проведение проведения выборов депутатов государственного голоса. Статья 48. Проверка Центральной избирательной комиссии Российской Федерации в соблюдении требований настоящего федерального закона при выдвижении политических партий федерального списка кандидатов. И кандидатов по одномандатным избирательным округам, проверка достоверности сведения кандидатах, порядка сбора и подписей. Это статья. А теперь что? Статья, пункт 4. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации обращается в соответствующие органы с представлением о проверке достоверности, представленной в соответствии со статьей 42 настоящего федерального закона. В выполнении этими кандидатами требуется предусмотрение частью 13 статьи 4 настоящего федерального закона. Проверка выполнения требований предусмотренных э -э, частью 13 статьи 4 настоящего федерального закона осуществляется по основанию, установленным федеральным законом от 7 мая 2013 года номер 79. Что говорит этот закон 79 э -э, от э -э, 2013 года? Запросы в иностранные банки и иные иностранные организации, а также в уполномоченные органы иностранного государства, направляются органами прокуратуры Российской Федерации. Мы по поступлению заявления видели, что речь идет об иностранной компании. В соответствии с этими двумя законами направили свое письмо в прокуратуру Российской Федерации которая поступила в пределах своих полномочий, проверил данные. Что касается выводов, то они написаны однозначно. Что касается желания оспорить эти выводы, они остаются у любого избирателя Российской Федерации, так же, как у Зиму Вношу предложение, с учетом всех, всех вопросов прозвучавших, ответов прозвучавших, Что дискуссия, которая состоялась, завершить дискуссию, вынести вопрос на голосование, проголосовать, и таким образом принять решение. <реку> я, я, я, я, я, вы же вы же поручили раз. из прокуратуры документ, под которым нет ничего, чтобы обосновало их решение. Это не документ, это М. М. мнение М. одного М. из, М. из М. М. работников прокуратуры. Мы не можем принять. это. есть ответ, однозначно говорящий о наличии. Есть значит, однозначно, или у вас есть сомнения в этом ответе? Нет, не есть, это протестовать вывод в определенном порядке. У вас нет оснований для снятия. У вас нет никаких юридических оснований. Это халтура. У Это разговор. Самое настоящее. Нет никаких оснований. Вот никаких. Мы с вами зря мы себе так позволяем вот перебивать друг друга. У Центральной избирательной комиссии нет никаких оснований проводить мероприятие, которое называется оперативно-рассудистой деятельность. А предложение, оно... Мы про это еще не приняли, Ну хорошо. Мое предложение сводится к тому, чтобы исключить из этого проекта Два абзаца на странице второй я прочитаю. В результате проверки проведенной в соответствии с четвертой статусом поисковой закона из Генеральной прокуратуры Получена информация, из которой следует, что кандидатом Гурудиным Павла Николаевичем номер клепчей федеральной части указано требование не выполнено. Там в предыдущем абзаце, закон цитируется, ради Бога, можно его оставить. И следующий абзац. В соответствии с пунктом 11 части 4 статьи 50 Федерального закона о выборах государственного ну, федерального собрания Российской Федерации несоблюдение требований, установленных частью 13 статической федерального закона является основанием для исключения кандидата из федерального списка кандидатов. Это исключитель плюс первый э, пункт постановления, исключитель из федерального списка Грудинина, и тогда останется один пункт, и только Хорошо, спасибо, уважаемый Евгений Иванович. Я повторяю эту буду. Вы все слышали, что сказала Евгений Иванович, для того, чтобы... я Прошу проголосовать те, кто за то, чтобы внести предложение Ивана, Ивановича в проект нашего установления. Проект то есть изменения, да? Кто за? Кто против? Кто, виз... кто против? Так. Кто воздержался? Четырнадцать голосами против, один. Александр, да. меня зовут Николай, Николай Бондаренко. Я из Саратова приехал, меня включили в список. Первый раз присутствую на заседании ЦИК. Это позор на всю страну. Вы топчете демократию и вы знаете, выборы. Меня, вы, простите, это эта чушь как то несется. Знаете, почему? Почему? Я знаю, какой вы популярны. Что, что знаете? Я знаю, какой вы популярный, какой вы харизматичный. Слава богу, вам Узбека. Только, знаете, есть еще... Судьи Арбузовой обратите. В ваш в ваш что? Судьи Чтобы она шесть лет как мне... За Ни за что? А я, я не могу заменить судью. Я не могу заменить да У вас мы все суды такие. такие. Все. У вас и у вас. Нет, не у меня. Страна... Когда мы придем вы к власти, вас, вот не власти. будет. Не будет этих судов. Вы уже были у власти. Когда в... я был показали, у власти, я 65-го года рождения. Через... Вы были у власти в 90 х никогда не было. Вы. Вы начали было. говорить. И ушла у нее в 91 го между прочим. А а в сейчас где? А вы камеры отключаете да, на спасибо. участках. Вы что боитесь? Подождите, вы, не что, надо, не ценовое. Вот Евгений а Воронович работает в этой комиссии. Ваши члены КПРФ Один. работают в вашей комиссии. Что это? мы нарушили Вы сказали позор. В чем позор? Мы обязаны были принять это решение. Потому что для нас про, про право это письмо прокуратуры, которое утверждает, что у него есть счета. И она была подкреплена документом. Теперь наш этот Павел Николаевич да. может подать в суд на нас. Мы же не можем суд заменить. Или на прокуратуру, которая нам дала сведения. Но мы иного решение принять не могли. Это любой... Если ваш честный... Вот Евгений Иванович, хоть он он тоже честный. Если он будет честно, он скажет, что мы не могли другое решение принять. Мы обязаны... Если нам орган по закону, который обязан на эту информацию, говорит, что нет, у него есть счета, мы обязаны его из регистрации. Это закон. Ну, закон, ну, который депутат... Но ну, вы же сами знаете, что это сфабрикованные документы. Слушай, я что, должна здесь или закон исполнять? Вот придется, будет вас большинство, принимать другие законы, но мы будем их спал. Александр придут, но только Значит, миллионы придут. Пусть да, приходят. Я только рада буду. Если миллионы. Я боюсь, вы не рада будете то, до чего сегодня доводит избирательная комиссия населения, как вы посмеетесь над волеизявлением граждан, трехдневным голосованием, Значит, знаете, электронным голосованием, другими вот каким этими. Электронным голосованием. Ну, каким, которые сегодня восьми регионах нашей страны. Ну ладно, там люди, у которых уже с мозгами порядка. Есть старички, которые замшились совсем. А ну почитайте внимательно, что такое электронное голосование. Приходите ко мне на леребес. Я вам объясню. Мы про... специально его не по всей стране распространяем. Мы проекты проводим пока пилотные проекты и проверяем, смотрим, хорошо или плохо. Ну, простите меня, если не проводить эксперименты, если не проводить пилотные провер... проекты, потом не оценивая плюсы и минусы, мы никогда не поймем, что это хорошо или плохо. Вот и все. А в заключение, приходите к нам, Я, я только за. В, в заключении, вот просто раз у нас есть возможность задать личный вопрос, а вы гордитесь тем, что вы делаете? Вы довольны? Я, да. Знаете, я правда? горжусь. Я скажу почему. Потому что я, я жизни не вижу сейчас. Лично. Я здесь провогадаю, извините, слушаю со всех сторон демагогию и ложь. А я горжусь тем, что я пытаюсь способствовать тому, чтобы страна, извините, страна не развалилась, не раздербанилась страну, чтобы стабильность была, чтобы люди наши жили нормально. И Какая 5, стабильность? Мы 5 5 вымираем. Тысяча лет 5 да. лет, потраченных моего здоровья, на то, чтобы очистить комиссии, все уровни. Я знаю, что бывает нарушения. Бывает, но их стало гораздо меньше, потому что это мои нервы, мои силы с моими коллегами. Вы не представляете, вы не знаете, насколько тяжело это все проводить. Мы это делаем, чтобы в конце концов, такие, как и ваши, Левченко приходил к власти. Вы же и... избираетесь. Это благодаря тому, что... Вы... Я? Я избираюсь. Вы представители КПРФ, губернаторы представители. Когда, когда вы избираетесь, вы говорите, что все хорошо. Когда проигрываете, говорите, что все плохо. Будьте справедливы, вникайте, если вы начинаете а, какие-то вопросы освещать. Разберитесь. Мы готовы вам разъяснить. По электронному голосованию, что это такое. По трехдневному голосованию и по прочему. Разбирайтесь. Слушайте аргументы. А когда выходит некоторые представители, требует то, что уже чего нет, но это, простит это пустая демагогия, и люди безграмотно вгодят просто заблуждение миллионы людей. Перестаньте врать и делайте то, что надо. А я хорошо с тем что это делаю. А я хорошо с тем что я делаю. КПРФ, наша команда идет по принципу один за всех и все за Что касается сегодняшнего мероприятия, то нужно сказать только одно. Вы видели, что это все срежиссировано у представителей так называемых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 убрать, ну, скажем так, знаковых людей из списка или дать, не, не дать возможности выступать. Я могу сказать вам огромное спасибо. человека в федеральном списке вы так и пойдете. Ну, дело не в этом. Я уверен, что мы еще установим. У нас есть время. Верховный суд там по формуле пять дней, вторая апелляция еще пять дней, 2, недели три. еще Европейский суд, ну и акции протеста. В данном случае... Власть вообще этого боится, и она иногда кроме этого ничего не помнит. какое это дело политическое, то ИСКЧ может поставить его на рассмотрение гораздо быстрее, чем МКМ? В принципе, да. Павел Николаевич, сегодня участвовали в заседании ЦИК. Какие впечатления, выводы? Ну, впечатления такие, что на нас навалились все, в том числе и ЦИК. Потому что как проходило заседание, ну, это надо было... Ну, вы же видели, Николай Это, значит, подготовленные заранее вопросы введенные в компьютер данные оппонентов, причем дали слово для выступления э, юристу Рейдеров, который представляет себя Единую Россию, знаете, который вообще на самом деле уже на протяжении трех лет э, ну, занимается просто э, терроризмом каким-то в нашем совхозе, ну, скажем так у нас. Я думаю, что это показывает только одно, сила Коммунистической партии Российской Федерации, ее идеологии, кандидатов, которые пошли от КПР. Настолько испугало все властные структуры, что даже до, до снятия кандидатов, вот именно по совершенно надуманным основаниям, э, дошло. Потому что сегодня были все документы, что еще в 2017 году я никаким боком не был причастен к этому так называемому фирме, который офшор. А в 2018 году, это тоже документы подлинные, она была закрыта. Поэтому сомнений в том, что меня... Нужно зарегистрировать, поддержать КПРФ Не было ни у кого Но, видно, прошла какая-то команда Потому что, несмотря на все эти аргументы железобетонные Все-таки они принимают решение исключительно из списка Это ни о чем не говорит Кроме одного, мы будем судиться Мы будем добиваться справедливости Но я думаю, что все остальные 344 человека Не менее достойны, чем я Чтобы представлять нашу страну И КПРФ И весь народ, в общем но эти документы, на чем прокуратура основывается, это сфабрикованные, просто не имеющие к реальности вещи? А вы сами видели, ни одной подписи, без ни, без печати, печати, ни одного, скажем, регистратора, который бы зарегистрировал эти документы, вообще ничего. И, естественно, прокуратура не сможет объяснить, как за два дня из какой-то там Центральной Америки она вдруг получила такой развернутый ответ. Тем более просто он не ответ, на самом деле, это просто на ксероксе сделанные бумаги. Я думаю, что это такая спланированная акция. Именно теми людьми, которые захватывают предприятия. ну, пытаются захватить. Именно там стоят, в общем-то, лидеры «Единой России» э, за этим за всем. Заказчика мы знаем, Геннадий пока сказал его не называть. А исполнители это Полихата и Саблина, это такая рота АГР. Но делают, чтобы запугать, надавить, получается? Ну, вы же видите, попытки в течение трех лет запугать коллектив совхоза Ленина и его директора неуменчально успевают. Мы как работали, так и работали. Как делали свое дело, как выращивали продукцию, как помогали пенсионерам, бюджетникам, детям. Так мы все это и делали. Поэтому, как это, наше дело правое, победа будет за нами. Друзья, ну вы слышали позицию Павла Николаевича, знаете позицию Коммунистической партии от своего имени, я скажу, что все эти жалкие попытки запугать, они не увенчаются успехом. Теперь, да, предстают суды, вместо того, чтобы ввести избирательную кампанию, Коммунистическая партия должна будет отбивать в суде и доказывать, что это фальсификат, и на это потребуется не один день, может быть, даже не одна неделя, да? а может, черт его знает, это растянется прямо до самого дня голосования, вместо того, чтобы заниматься агитацией, да, представлять гражданам нашу программу, да, конкретные э, идеологические, да, наши Шаги, да, и задачи э, реформы И да, это суть политической власти Панфилова на словах говорит о том, что все будет честно Что они за справедливые выборы А на деле, вот, пожалуйста, да, это просто э, притворство и обман сплошной э, Между тем, одна из главных задач, которые преследует власть на, на подобных решениях отбить у людей желание идти на выборы. Ведь все, все, да, Грудинин не выдвигается, многие сторонники, те, кто поддержит Павла Николаевича, останутся дома, и вот этого власть добивается. И пока люди будут оставаться дома, за них гораздо легче проголосовать на участках, поэтому большая просьба каждому из вас распространите этот материал, сделайте ее просто в социальные сети, в мессенджеры, чтобы до каждого гражданина донести, что нужно протестное голосование, нужно поставить власть на место, нужно дать ей оценку, ну и отправить ее к материю матери, в отставку за всю ее антинародную политику. Помимо этого, напишите ваше мнение в комментариях, не забывайте ставить лайки и обязательно запишите в наблюдателя и члены комиссии. Сделать это можно по ссылке в описании данному видео на сайте Бондаренко Блог. На сегодня все, друзья. С вами был Николай Бондаренко. Боритесь за свои права.